Приветствую автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Сегодня разговор о праве и сегодня у меня для вас же скач Итак, всегда, повторяю, всегда, сколько существует человечества и по сегодняшний день есть только одно право. Это право сильного, право силы. Все. Если ты сильный, ты можешь наделиться любыми правами, которыми посчитаешь нужными. Право сильного есть только на сегодняшний день у девяти стран. Девяти стран, которые входят в ядерный клуб, обладают атомным ядерным оружием. Только у них есть это право. Далее. Многие, разговаривая о правах, да, которыми могут себя эти страны делить, ну, о законах, о правах, да, Забывают об одном праве, они просто почему-то его исключают. Это право на войну. Вы можете отрицать, топать ногами, взрывать голову в песок, но на сегодняшний день это так. Повторяю, это всегда так было, есть и на сегодняшний день остается таковым есть 9 стран, имеющих право на войну. Нет, конечно, вы можете сказать, несколько там мелких государств воюют там между собой. Да, им позволяют. А потом вводятся так называемые миротворческие войска и все. И алис капут. Так что хватит разводить демагогию в чатах. Вот по любому поводу, что касается там права, законов и так далее различных войн, в том числе и с Украиной, это демагогия и зарывание голову в песок. Право сильного, право на войну. Нравится вам это или нет? Но это так что автономные лица с нетрадиционной пищевой ориентацией примите так к сведению и до следующего видео.